Друзья, всем привет! Вы слушаете подкаст «Чайник Рассела» это выпуск номер 13. Сегодня передачу ведут Владимир Близнецов, Александр Головин, Ира Сойна, Захар Стрекалов, руководитель научно-процессийского проекта «Зануда» Виталий Васинович. Ахой! И еще с нами по-прежнему в гостях Катя Зверева. Они меня не отпускают, помогите мне, пожалуйста. И еще один специальный гость из Москвы — Николай Победоносов. Всем привет! Если у нас последние выпуски во многом стали такими, где мы обсуждаем внутри научпуповские дела. Да, я не уверен, насколько это интересно, Скатились. но мы все равно. А, сегодня обсудим, допустимо ли в рамках каких-то научно-популярных роликов троллить, шутить так, чтобы это было не совсем очевидно. Сделаем мы это на примере ролика Данила Поперечного, небезызвестного. Да, мы сегодня хайпанем немножечко на имени Дани Поперечного, мы поставим его имя в тег. Вот, и наш подкаст увидит большее количество людей, я надеюсь Так вот, из-за чего начался весь сырбор? Дани Даня Поперечный, кто не знает, это один из самых известных российских блогеров Стендап-комик И у него есть так, серия таких видео, называется «Реальные истории» Где он в забавной манере, входя в определенный образ Рассказывает про некоторые концепологические теории Что Пушкин на самом деле Дюма Что Петра I подменили Что татаро-монгольского ига не было и первые два ролика были давно, про Петра Первого и про э, то, что Пушкин и Тузима, они были там где-то около года назад, и в принципе особо никакого резонанса в научпоп-сообществе не вызвали, а последний ролик, где он рассказывает, что не было татаро-монгольского ига, вызвал очень большой резонанс именно внутри сообщества, что многие начали обсуждать, э, насколько он правильно сделал, не заигрался ли он, много... Людей, которые его смотрят, там, его миллионная аудитория там, этому верят, рассказывают об этом там, на уроках истории, потому что Дания для них это авторитет. Собственно, я предлагаю поговорить, обсудить разные позиции по этому поводу. В чем главная претензия к Даниле? То, что у него в ролике нет нигде дисклеймеров, нигде он не, не поясняет, что это шутка, и что люди могут это воспринимать всерьез. М многих людей это возмутило, а других людей не возмутило. из этого начался спор. Внутри сообщества, типа что одни говорят: так шутить нельзя это вообще кошмар это плодит лженауку. Другие говорят, что это очевидный стек. И люди, которые как бы, в это поверили, они сами виноваты, как бы здесь нисколько не надо Нилы. Вот нас здесь очень много сегодня. Давайте определим, у кого какие позиции. Давайте, вот, вот, Александр, начнем с себя. То есть, насколько ты считаешь, что это было допустимо? Хороший вопрос. Я, если честно, до сих пор не определился, что про это думать, потому что ролик сам по себе довольно забавный, он, как мне показалось, извини, Данила, слабее, чем предыдущие два. И, несмотря на то, что он довольно смешной и забавный, те аргументы, которые он высказывает в пользу того, что никакого Ига не было, они весьма распространенные среди, собственно, отрицателей этого самого Ига. То есть он как раз высказывает позицию очень-очень многих людей. И она как бы, с некоторой натяжкой, в принципе, весьма адекватна. Там он потом скатывается в какие-то совершенно жуткие конспирологии в духе, что это там, инопланетяне, или еще накручивает-накручивает. Но если как, пропустить мимо ушей, то вполне можно подумать, что это валидные аргументы. И я понимаю людей, которые говорят, что такого делать нельзя, или, по крайней мере, нужно говорить, что, ну, ребята, я вообще-то шучу. Вот. Но mm -hmm. с другой стороны, я понимаю подобный юмор и... Тож могу его воспринимать, но это не значит, что все могут. Виталик. Короче, моя гипотеза заключается в следующем, что Данила Поперечный был подменен. <свят> <свят> Когда небезызвестный Михаил Задорнов скончался, видимо, его дух вселился в рыжего мальчика и начал вещать свои идеи через более популярного видеоблогера нашел с хорошей аудиторией. Хорошая означает, что у него... У, я не знаю, короче, какая у Дани э, аудитория, судя по тому, что я видел на его стендапах, это не скептики, которые ходят в зал, это довольно молодая аудитория, девочек, мальчиков, короче, люди, которые смотрят много видеоблогов, и которые готовы это, У которых еще не сформированы ни эрудиции в большом количестве, ни критического мышления, поэтому я думаю, что поперечный это Задорнов новый. Задорнова, мне кажется, тоже первое время было непонятно, то ли он все, все еще шутит, то ли у нее он уже совсем поехал куда-то. Когда мы делали стендап, прививка от лженауки, пытался разобраться в истории Задорнова и посмотрел несколько его монологов. И это жесть. И, значит, в итоге я убедился, что он не шутит, когда он пришел в программу к Гордону mm -hmm. и начал реально втирать. И было видно, что похоже, что он ну, либо заигрался и начал в это верить, либо он очень долго в этом образе находится, но даже если это все был огромный троллюле Стп, то больно сильно этот стёб повлиял на сознание разных людей. Мне кажется, что это перебор то, что сделал поперечный по одной простой причине, что все за исключением инопланетян довольно легко принять за чистую монету. Я когда смотрела этот ролик, меня периодически от его аргументов начинало бомбить. Просто потому, что я знаю, что ну, у меня есть какой-то бэкграунд. Я даже на ИСТФАКе училась полтора года, и я как бы, когда-то очень сильно изучала историю России, в том числе и тех времен. И я как бы знаю, что отвечать на это, поэтому у меня в голове вскакивают контраргументы. Но если у человека нет этого бэкграунда, он может это принять за чистую монету, потому что, типа, многие вещи звучат логично. там Типа, откуда стали у этих чертовых монголов, откуда то, откуда все, почему мы не похожи на монголов и так далее. Типа, можно пропустить этот кусочек про инопланетян и все остальное схавать? Особенно если учитывать, что эта аудитория молодая и непрошаренная, я думаю, влияние вредное будет очень большое. Ну, мне было не очень смешно, но я понимаю, что кому-то, может быть, это смешно смотреть, окей, это забавно, когда ты понимаешь, что это троллинг. Я, то есть, как я передачу про Копенко тоже смотрю, мне смешно, потому что я понимаю, что все это чушь, а кто-то принимает за чистую монету. Поэтому я думаю, что если ты стоишь на стороне сил добра, все-таки нужно быть намного с этим аккуратнее и шутить как-то... В общем, более явно указывать на то, что все это степ или... Не просто показывать аргументы в защиту того, что татаро-монгольского нашествия не было, а высмеивать эти аргументы. — А это не поможет. — Я не говорю, что это он должен. Я, я бы хотела в идеальном мире, чтобы было вот так. То есть, естественно, я не могу ему приказывать, да. просто я считаю, что он делает плохо. Okay. — Окей. Николай? — Я в целом согласен с позицией, что это довольно спорный перформанс, потому что многие люди, может быть, действительно в это могут поверить, это плохо. Вот с другой стороны, может быть, такое, что мы просто не знаем какой-то дальнейший план Данилы. Может быть, он в будущем снимет какие-то видео, в котором пояснит э, свой троллинг. Не снимет, не пояснит, ему глубоко ночевать. Да ну и... давай теперь, давай Пардуешь? Не давай. Да. Ну я да. так думаю, что. Я да. последний выскажу свой. Вопрос, что тачка. ему глубоко на это наплевать и все, что он вам скажет, ну в смысле любому человеку, который какие-то претензии к нему вы вывалит. Единственное, что он им скажет, ребята, это не моя проблема, это ваша проблема. И проблема тех, кто это воспринял вот так. Меня не, ну, не задело. Ролик слабый. Это единственное, что обидно. Ну, лично для меня, потому что предыдущие были реально смешнее. И вот там реально было видно, что стек потому что все такие, ну типа, чувак, ну Пушкин, на накалё. А этот... Во-первых, там довольно легко проверяемые аргументы, насколько я могу знать. Потому что, вот, допустим, я это татар-монгол, вот. И, и у нас, это, на, нас этому всему тоже учили в школе. И некоторые из этих аргументов разбиваются просто вот двумя кликами в Гугле. Ну, ну то есть легко это очень проверить, правда. У них были кольчуги, например, и все такое. Ну, это мы сейчас еще отдельно даже поговорим. было круче, чем кольчуги. Ну, вот как все высказали, да, уже здесь, что непосредственно свое личное отношение и как-то с точки зрения общества. Мое личное, что ну, какое вообще право кому-то имею какие-то давать советы, как ему самому выражаться, как давать свое творчество развивать. Я считаю, что да, такое вполне допустимо. Меня позабавило, так смотрел, ну хотя согласен, да, первые мне больше понравились в защиту того, что это шутка, да, во-первых, там написано все-таки в кавычках, то есть если человек не знает, зачем такое ставят, то с человеком уже на какие-то проблемы. А что там написано в кавычках? Реальная история. кавычки, да. Далее, рядом с этим роликом высвечиваются вот эти соседние те два предыдущих ролика. Есть другие, опять же, видео поперечного, где в принципе понятна его позиция, его мировоззрение, и вот по таким каким-то костным вещам можно понять, что это все-таки шутка. Смотри, а в чем основная загвоздка ты знал, например, что сейчас большая часть людей, которые делают репосты в соцсетях каких-то новостей, они читают только заголовок. Вот я недавно сделал репост статьи из медиа, я прочитал только заголовок. И фишка в том, что если заголовок ну, какой-то неправильный, то есть там есть какая-то лажа, которую туда просто для красного словца вернул журналист, то я как бы становлюсь распространителем вот, этого, вот этой лажи. И люди, которые также увидят мой репост, также не прочитают статью, а прочитают только заголовок, они потом это понесут дальше. То же самое с его роликом. Вот ты говоришь, что да, можно пройти, конечно, посмотреть, что это за Данила Поперечный, узнать, что он вообще стендап-комик, и, скорее всего, он все это не всерьез, и понять, что да, это шутка. А можно просто посмотреть этот ролик один, вообще не посмотреть даже на название, кто, кто его читает, тем более кавычки, еще заметить надо, и понять, что, а, ну да, действительно, какое-то Тарамогольское игорь, тем более я прицельно искал подобное видео, которое бы меня убедило в моих аргументах, поэтому... Да, можно, конечно, убедиться, что это все неправда, если посмотреть вообще, что тебе там YouTube вместе с этим рекомендует. Но по факту никто дальше не посмотрит. Вообще я как хотел сказать аргумент какие-то ну в плюс и в минус. Все-таки можно понять, что это стёб. Может быть, да. Я как бы в таких кругах общаюсь, что мне кажется, что все-таки люди сообразительные и догадаются. Зря. Наверное. Не, не зря Он... общаешься, но зря думаешь. Я понял. Но это, опять же, может быть все-таки послужить какой-то такой небольшой прививкой, небольшим толчком для какого-то такого любопытства. Потому что действительно аргументы это слабенькие. Они при каком-то малейшем гуглении... Разбиваться, да, тут может быть и обратная сторона медали, где человек зайдет на какой-то конспирологический сайт и еще с головой туда ухнет. Но опять же, это, я не думаю, что это проблема поперечная, это проблема общества в целом. Я думаю, что можно выпускать такие ролики без проблем, но в противовес должны быть и другие. Я категорически против сравнения поперечного с Задорновым, потому что я считаю, что это абсолютно два разных человека, две разные истории. Задорнов, когда все это вещал, он верил во все это на полном серьезе. Откуда ты знаешь? Во-первых, откуда сказал. ты знаешь, и а во-вторых, сначала он таким не был. Ты не знаешь, ты не знаешь. Может быть, он придумал это в качестве стеуба, а потом по подумал, блин, я стебу, а, потом а потом раз разобрался. Или он сразу изначально мы порамыли мозги. Ситуация наукная. Да, Может, да. он увидел, что это популярно, решил заработать денег, например. Неважно. Дело в том, что Задорлив нигде, никогда публично не признавался, что он это делает не всерьёз. Леор Сушарт, знаменитый иллюзионист, тоже никогда не признавался, что он экстрасенс и колдун. Его так называют другие люди. Но он никогда не признавался, что он иллюзионист, и мента... ну и фокусник, грубо говоря. Потому что это бы испортил его репутацию. Это нормально, это, это называется... Образ, персонаж, которым он отыгрывает У Поперечного нет такого образа У него есть три ролика Где он входит в образ пьяного Данила Поперечного Там как бы всегда присутствует такой момент Что он нормальный-нормальный вот И потом он напивается и начинает нести хрень То есть он все вот эти вот конспортические теории Выдает в состоянии алкогольного опьянения Я считаю, что границ выставлять юмору не нужно вообще Потому что любую твою шутку могут воспринять не так если, если твоя шутка подразумевает то, что тебе не нужно говорить, шутка, на самом деле или нет, просто если ты скажешь, что типа, вот я все это время до этого шутил, или, типа, внимание, сейчас будет шутка, то большая часть юмора всей этой шутки теряется. Да, вы вспомните, допустим, Лео Такселя, который написал «Забавная Библия». Он 12 лет притворялся верующим. Он там входил в какие-то комитеты, он писал какие-то книжки католические про масонские заговоры и все такое. А потом сказал, типа, оп, ребята, я вас 12 лет разводил, а вы мне верили. Допустимо ли это было или нет? Он сейчас классик считается. Допустимо, допустимо, потому что он троллил да, же верующих, да. а не нас. Потом, по поводу дисклеймера. То есть я слышал такую позицию, что есть люди, которые никогда не знали, ну вообще не знают, кто такой Данила Воперечный. Они посмотрели только этот ролик. Они разделились на те, кто понял, что это шутка, и те, кто не, что не понял, что это шутка. Но в любом случае сошлись на том, что это недопустимо, так делать нельзя, это оплодить лженауку. И Дани должен был сделать дисклеймер. Но возьмем, допустим, я не знаю, вы все, наверное, знаете, здесь были такие две конференции, но тоже наука, в Москве mm -hmm. и в Петербурге. Но тоже науки были. Тоже науки. Там суть заключалась в том, что серьезные ученые и популяризаторы науки приходили, это была как бы серьезная науч научно-поп конференция но при этом там со сцены вот эти известные люди стирали хрень, такие бредовые научные якобы в кавычках теории. И я специально посмотрел, зашел на YouTube, посмотрел описание этих лекций, там нигде не сказано, что это юмор, ни в заставке, нигде в описании не сказано, и более того, я встречал наезды на того же Требышевского, у него была лекция там про то, что вот типа гопники — это отдельный вид людей. И люди реально вот которые никогда ничего не знали про Дробышевского, они посмотрели это видео и стали наезжать на Дробышевского, что он чуть ли не расист, типа что он ущемляет там права каких-то там людей. Они не поняли, юмора никакого абсолютно, потому что, это что они плохо. не знают. Хорошо, но проблема ли это Дробышевского? Проблема ли это этой конференции, что тебя могут понять неправильно? Типа нет, ты пошутил, а часть людей тебя не поняли. Не поняли, потому что ты В одном месте заявляют, что это шуточная конференция Выкладывают на YouTube видео. Без этого объявления, ну, как бы, да, это провал, потому что на ютубе все-таки надо подробно писать, ну, и причем крупными буквами. Я не читал не описание, на тоже науке, там в неявной форме сказано, что это шутка. Там есть упоминание, типа, что это смешные теории, там не сказано, что это, типа, о, внимание, это все будет не всерьез. Это составляет часть шутки. Это как, допустим, есть розыгрыши. В розыгрышах тебе никогда вначале не говорится, что, внимание, сейчас будет розыгрыш. Потому что в таком случае розыгрыш не получится Ну да, и можно там, не знаю, пулю в лоб получить, например, если ты в США неудачно разыграл кого-нибудь Вот И и как просто, пока ты не давала сказать слово, я все ждала Сказать про то, что юмор, не надо думать об уместности юмора Если ты будешь в Гарлеме шутить шутки про нигеров, то как бы земля тебе пухом если ты Хоть сам так. нигер, то нормально. Ну, а, а, а среди нас таких нет, поэтому все-таки надо думать, когда ты шутишь. И плюс второе — это селективное восприятие. Вот то, что говорил Захар, что человек потом может сам погуглить. Да, и что он будет гуглить? Нет, я... Он будет гуглить, что у татаро-монгол не было металла, и он же найдет доказательства в гугле, что у них реально этого не было. И плюс смотря ролик, он... Мимо пропустит этих инопланетян, пропустит, что он там был бухой в баре. И заметьте только нужный ему аргумент, у него в голове отложится только то, что ему и надо было отложить. Просто наш мозг так устроен, поэтому это надо учитывать. И то есть если мы радуем за распространение критического мышления, то есть для нас этот ролик типа вредоносный. Я не говорю, что он должен его запретить, закрыть, но типа просто для нас это нехорошая фигня, в общем-то, как рен -ТВ. А у меня вот есть такой э, аргумент. Вот все знают Джеймса Рэнди, да? И он в свое время провернул такой трюк. Он взял двух парней, которые умели делать фокусы. Они э, заявили, что они экстрасенсы, пошли к ученым, успешно их обманули. Ученые признали, что они действительно обладают какими-то паранормальными способностями, а потом э, эти парни вышли там, на официальную какую-то конференцию и признали, что да, мы обманывали. Вот это хороший троллинг, да. на мой взгляд. Но если бы они этого не сделали, то тогда это был бы плохой троллинг. Поступило предложение сделать разбор видео поперечного. Сразу есть контраргумент в том, что аудитория поперечного намного больше, чем если бы условно общество скептиков или неважно кто сделали бы этот разбор. Посмотрело бы это намного меньше количество людей, чем аудитория Данилы. Но если возьмете ролик номер три, то увидите, что первый комментарий, который там есть, это как раз-таки 11-12, неважно сколько пунктов, разбора, где Данила ну, наверное, ошибался, ну, короче, сложно сказать в данном случае, ошибался, либо приврал, либо поюморил. И так, так что внимательно можно прочитать все контраргументы. Проблема в том, что мне несложно сказать, что он поюморил. Во-первых, я знаю, что Данила сам писал там, в личных сообщениях, зачем я буду делать опровержения, какие-то дисклеймеры, когда очевидно, что это стёп. То есть сам Данила считает, что это очевидно, по, ну, совершенно очевидно, понятно, что он шутит. Да, да, что касается этого комментария, про который говорил Виталий, что э, это самый популярный комментарий, у него больше двух с половиной тысяч лайков, и причем сам комментатор понял, что Данилы шутит. Он прям вначале пишет, типа, что это качественный степ, как бы все круто, все отлично, но, типа, я на всякий случай для тех, кто вдруг... Подумают, что он все это всерьез, напишу, значит, разбор, чтобы люди не повелись. Это некачественный Степ. Оценивать качество юмора сейчас как бы не думаю, что наша задача. Единственная, на мой взгляд, проблема Данила в данном случае, что он недооценивает влияние своих слов на свою аудиторию. Ну, судя по этим вот его личным сообщениям, он считает, что по-любому дураку понятно, что это Степ. А те, кому непонятно, но они совсем значит, дебилы поехавшие, и это их проблемы. Но я условно говорю, он такого не писал. Я просто высказал его отношение своими словами. — Это упрощение. — Да. Так вот, есть реальная история, когда писал у себя Александр Соколов в фейсбуке, редактор портала anthropogenes.ru, кто вдруг не знает. Ему прислал историю один из спикеров форума «Ученый против мифов», который сделал свою археологическую школу для школьников. И он жалуется, что реально приходит много детей, к нему заниматься, которые начинают ему все это втирать. Типа, что вот, типа, вы знали, что Пушкин-то Дюма, что Петра Первого подменили, что Ига не было, которые на полном серьезе, и ссылаются они на ролик поперечного, типа, чтобы, да, потому что Данила для них авторитет, они ему поверили, они его до этого много уже лет смотрят, типа, вот он сказал, значит, наверное, это так, потому что во всех остальных вещах они ему полностью доверяли. Второй случай, когда э, есть тоже такой популярный среди школьников научпоп-блогер э, Утопия Шоу, тоже наверняка многие слышали. И он тоже писал э, у себя на стене и в сообщениях тоже, что ему реально пишут его подписчики, которые посмотрели ролики Поперечного, э, и предлагают ему сделать не разбор, а подтверждение. Вот а сделай ролик, что Пушкин, ты дюма. Я посмотрел Данилы, это так круто. Сделаешь тоже у себя. Ты же за научпоп. То есть они считают, что это научпоп-контент, а не конспирология стебная. Я, кстати, согласен абсолютно, что здесь следующее есть проблема. Даже если Данила стебется, Короче, Виталий Егоров, когда год назад с лишним был у нас в зануде, он сказал вещь, которую я вот запомнил из его лекции. Если в комментариях ты не ставишь смайликов, то не очевидно, что ты троллишь. Да? Закон называется. И всякие скобки, всякие описания типа присутствуют конспирологические теории, всякие статусы типа «Поперечный – это комик», всякое комедийное изложение, то есть косвенные признаки, что ты стебешься не является прямым взятием ответственности, что это является юмор. Но иногда даже фраза, типа, «Чуваки, это юмористическое шоу» не всегда является прямым, но, но круче ничего нельзя сделать. Ты сказал про «ну тоже науки», в «ну тоже науки» в начале, которое в Питере было и я вел, мы говорили, это юмористическое шоу, мы говорили это в самом начале. Были люди, которые заходили на конференции и офигевали с того, что происходит, потому что, ну, у вся откровенно смешной бред, но при этом очень статусно, аргументированно, как мы, собственно, умеем. И то, что они зашли на полпути, это, наверное, не совсем наша ответственность. Мы не можем везде поставить наклейки, но с другой стороны, на сигаретах пишут. И перескакивая с поперечного на РНТВ, которое было упомянуто. Вот тоже же ты смотришь это, земля-то плоская, вот почему ты думаешь, что они стебутся? Ты думаешь, что они стебутся, потому что некоторые аргументы, это видно, высосаны из пальца. Нет, типа... подожди, я не говорю, что они стебутся, потому что над фильмами работает много большое количество людей. Очевидно, что они там угорают. Смотри, я учился в университете с девушкой, которая знакома с одним из сценаристов РНТВ, которая, понятно, пишет все эти сценарии по приколу. Но. Она но напишет не все, ну как бы к той части, которую не она, вас, писала, она написала знаете, один да. бредовый да. фильм. Но не, факт, но не факт, что остальные люди, которые работают над этим фильмом, и тем более эксперты, которых они себе приглашают на передачу. Какие? Гарольд, испытывающий боль, эксперты, или там. Нет, нет, ну, слов... ну, эксперты в кавычках, просто людей, которых они приглашают, как говорящие головы. Ну, там, понимаешь, говорящие головы это либо всякие тирские, которые зачем-то соглашаются, а потом его слова режут, как хотят. Это псевдоученые, которые готовы говорить все, что ты хочешь. Либо это какие-нибудь. Актеры, которым дали тысячу рублей, и они скажут, ну, все, нет, что Не, подожди, ты много ли у них актеров было? Там периодически бывают какие-то непонятные персонажи, ну, ну, ты, которых подожди. ты не можешь нагуглить вообще. Я Никак. таких не встречал. Ты, я ты, встречал ты, только Ты тех, кого... сейчас не к тому прикапываешься. По смыслу заключается в следующем: я уверен, что это тоже пангулы, что персоналы, которые пишут для РНТВ сценарий. Ни хера не верит в том, что он пишет, Конечно. абсолютно. И и нигде нету предупреждения, что это полный бред. Потому что он подается не под соусом, что это полный бред. Ну как, они же говорят, что они там не про науку и вот это вот все. Типа. Они говорят, Нет. это просто невероятная гипотеза, но мы предлагаем в нее поме поверить и рассмотреть как серьезное доказательство. И вследствие того, что сделал Поперечник, делают РНТВ, они используют свою харизму, свою аргументацию и слабость человеческой психики падкой на убеждение в том, что это реально срабатывает. Другой контрпример. Все ли здесь смотрели а, такое известное шоу из 90-х «Ленин Гриб»? Да. Там нигде не было дисклеймера. Да. В конце они угорали, они в конце ржали. Они в конце над этим ржали. Но более того, Нашлось достаточно большое количество людей Я думаю, что небольшая часть это аудитории Потому что там действительно Пленинг, грипп, все такое что не все в это поверят далеко Но люди нашлись, которые на полном серьезе в это поверили И действительно такие Ой, интересная Да, да Ты нашу точку зрения подтверждаешь, скорее, что мир а. нужны без дисклеймеров, что бы ты не нес, все равно ноги. Я думаю, человек, что проблема в том, что если это будет дисклеймер, это не будет настолько не а, будет смешно. Окей, да. ты можешь делать не дисклеймер, ты можешь делать получасовое шоу, где ты рассказываешь про инопланетян, которые там к славянам прилетели, а потом тратишь 10 минут на то, чтобы пацаны, мы вас обманули, и теперь я вам вот объясню, как ну, на самом да, деле. Это да, не будет смешно Еще такое... Будет Нет? смешно. Ты прожжешься, ты проржешься тридцать минут. А с 30 по 35 ты подумаешь, тебя неплохо развели. Все, 5 минут, ты отлично 30 минут проведешь время. А не ты... думаешь ли ты, что тебе гораздо было бы эмоционально более, ты привязан был бы к этому в шоу, что если бы ты послушал, и ты бы потом очень долго сидел и думал, типа это все серьезно было или не всерьез? Если ты вообще досмотришь до этой 35-й минуты. Есть дисклеймер или нет дисклеймера, все равно найдутся люди, которые в это поверят. Я думаю, это понятно. Дисклеймер не, не делает так, что 100% аудитории моментально начинают узнавать юмор. Ты что ты... бы вы ни делали, все равно найдутся люди, если вы просто где-то шутите, все равно найдется тот, кто подумает, что вы всерьез. Даже если вы при этом хохочете, падаете со стула, у вас на лице там гримаса боли или еще что-то, я не знаю. А вы при этом надеты, одеты в клоунский наряд. Все равно кто-то в это поверит, поэтому бессмысленно вообще это обсуждать, на самом деле. Есть такая штука, что вот Ленингриб, вот этот прикол, он как бы в отрыве от всего. Если брать то, что говорит поперечное, за этим стоит как бы некий бэкграунд, некий пласт лженауки. Вот. И человек, который в это поверит, он может зайти там, погуглить, выйти на эту лженауку, почитать уже тех, кто очень серьезно это все задвигает и в этом уверовать. Вот, кстати, пока шла полемика, я немножко погуглил и, кажется, нашел тот самый материал, на котором Данил Поперечный основывал свой ролик. Потому что там есть места, которые дословно взяты. Это сайт... Нет, этот сайт называется «Русское агентство новостей». И материал от 2010 года, 7 августа, за авторством некоего Игоря Тищенкова, называется «Что прикрыли татаро-монгольским игом». И тут, ну, буквально с первых же строк, да, что это ни для кого не секрет, что татаро-монгольского ига не было, и прикрыли этим кровавую христианизацию Руси. Почему я считаю, что именно этот материал поперечно взяла за основу? Потому что здесь есть момент, если помните, если смотрели ролик, там есть такая фраза про то, что в ходе христианизации там было 30 миллионов населения, 12 миллионов населения Киевской Руси, а потом стало 3. И тут есть, если до крещения на территории Киевской Руси было... 300 городов и проживало 12 миллионов жителей, то после крещения осталось только 30 городов и 3 миллиона населения. Это зашло на повторение я... Да. Туда. Вот насколько я помню, я еще учусь в университете, в 2008 закончил. Мне вот эти цифры тоже где-то попадались. Да. То есть это не первоисточник, это было еще... Я, наверное, это не первоисточник. Тут... А это правда? Нет, конечно. Нет. Откуда, вот я, я из нет, Латвии, откуда мне знать, что это неправда? Частичная правда, потому что христианизация Руси реально шла долго и тяжело, и несколько веков, и всякие Новгороды великие сдавались очень тяжело. Ну то, что количество ну, ну, людей с двенадцати до трех. Но вот что значит, скорее всего, вот если я ламер, если я не разбираюсь в этом, и мне убедительно это вещают, как некоторые да, факты... Да, цифры и... очень хорошо людям заходят. Вот, mm -hmm. и именно. — Окей, а если тебе вещает какой-то ученый на лекции про квантовую механику, кто здесь понимает квантовую механику? — Не, давайте вопросы авторитета и экспертного мнения не будем сейчас опять. — А это в том числе почему? Это в том числе и вопрос экспертного да, мнения, потому что для кого-то Даня Поперечный — эксперт. — Нет, он точно не эксперт. Забавная ситуация заключается в том, что не будучи экспертом, не будучи человеком с профильным образованием, он вещает достаточно круто для того, чтобы ты поверил в то, что он, то, что он говорит. Я могу еще привести такой э, пример э, У меня есть друг, который считает, что татаро монгольского ига не было Я с ним уже вот какое-то время спорю, просто ну, перекидываемся ссылками буквально И ну, это все ну, на, на самом деле так Есть книжки, которые специально для таких людей пишут Ты их читаешь, там тебе рассказывают, что это все вот, э, на самом деле вот так И тебя какими то аргументами убеждают И потом очень сложно от этого избавиться То есть э, реально я человеку говорю, нет, смотри, вот э, факты вот такие Он их прочитал, ознакомился и говорит, нет, я все равно не верю Таких людей много, действительно. Я предлагаю сейчас потратить остаток времени и поговорить о том, почему вы вообще действительно уверены, что татаро монгольская иго было. С чего вы вообще и все это взяли? Вот у вас друзья, а мне в университете это преподавали. Ну, тем более. Что именно? Что татаро-монгольского иго не меня, было. Я, мне... я доклад делала. Мне в школе говорили, что оно было с аргументом, но ну, откуда у нас только темноглазых людей в Для меня это был аргумент. Катя, ты говоришь, что у тебя есть полтора года исторического образования. Мне а... надо было готовиться. Я не могу без подготовки такое вещать, тем более источники ну, собирать. Нет, не поздно. Я говорила, что не проблема в том, что мы должны в таком случае, если мы хотим делать какой-то обзор, то есть мы должны сесть и почитать. Это же очевидно. Я не хочу звучать как поперечный, так же убедительно, как он. Не то что официально, мейнстримную. Почему мейнстримную? Тут ты чё? Есть историческая наука. Какая разница, ну что мейнстримная? Ты выступление а Просто вспомнишь? официальная наука звучит плохо. Да. Это значит, что есть типа неофициальная. Есть наука да. и не наука. Да. Ну вот, есть наука. Да. И наука говорит, что Иго было. Мейнстримные теории в науке. Вспомни выступление Сергеева. Не, просто, например, нам в школе говорили, я уж не помню, насколько это бред или нет, что Типа есть версия, причем, по-моему, питерских ученых исторической школы, что не то чтобы татаро-монгольского ига не было, а что они это называют не нашествием как таковым, а таким периодом, когда Россия находилась ну, не Россия, господи, Россия. в состоянии раздробленности и просто находилась под каким-то типа протекторатом Золотой рты, что Это, это Гумилёвская не было. теория, это Гумилёв так вот. писал, да? И, типа, какие-то, я так понимаю, историки какое-то время это еще поддерживают. Да, они там, типа, братались, там с Ханом Батыем ездил, там... Нет, ну, нет. С, с, с сыном Хана Батыя, братался да, Александр Баты. Невский, вот. потому что нигде, ни в каких источниках, кроме как в книгах Гумилева этого нет. Все Но... а, забавно, Сын... на самом деле, вот, про такой далекий период в истории сложно рассуждать, и люди... Почему-то думают, что государство тогда было примерно такое же, как сейчас, только там, ну, не знаю, поменьше, там немножко на другой территории, и что вот там было какое-то правительство, и оно, значит, как-то правило. Ну, блин, Русия себя представляла тогда реально просто маленькие княжества, которые друг друга вообще-то враги. Они дружили, они, может, там и одной национальности говорят примерно на одном и том же языке. Но они друг друга не друзья. У них конфликтующие интересы. Они хотят друг друга захватить, там, более лучшую землю, там, рабов и так далее. И более лучшую. Да, ну, блин, лучшую и землю. В связи с этим аргумент в духе, а что это они там не собрались вместе и не дали отпор там захватчику, да который пришел их захватывать, якобы. Не, они, кстати, попытались в 1147 не, году. Не, у них там все-таки у князей родственные связи были вот, родственные сильные. связи еще куда-нибудь шло, ну не у всех и не со всеми. Вообще-то монголы захватили очень много кого да. и не с Руси далеко они начали. Верно. И боевой опыт они набирались в восточных странах как раз-таки. Но подожди, вот давайте вернемся к юмору. Если ты хотел пошутить... Разыграть своих подписчиков из зануда, например, на 1 апреля. Ты бы... Себе... 1 апреля по контексту от тебя отпускает все грехи. South Park отпускает себе все грехи, писая писа дисклеймер. Ни один персонаж, там все. там ли любые <свят> совпадения. Не советуем смотреть его никому. А если... А здесь <свят> другая история. Смотри, Нет, 1 возвращаемся к 1 апреля. У журнала «Популярная механика» 1 апреля, несколько лет назад, была статья про то, как в русско-финскую войну в советской армии тренировали боевых лосей. Okay. Вот, и там Они, они даже с фотошопили Не то что не сняли Несколько фотографий, там их заретушировали Что как будто реально вот, типа, советские солдаты пулеметы к рогам приделывают Это были сотрудники редакции Просто с фотошопленным лосем вот, И они это выпустили 1 апреля И это разошлось не только по военно-историческим формам Появился на границе с Финляндией Музей русско-финской войны Какой-то частный, где владелец Этого музея, он вот эти фотографии Фотошопленные поставил в экспозицию Как вот найденные в архивах то, как вот советская армия обучает лосей. Это первоапрельская шутка. Нет, ну ты понимаешь, это он сделал, как этот Пайнс из Гравити Falls. Настоящие экспонаты никого не интересуют, а всякая непонятная дичь и боевые лоси, типа, привлекают туристов. Поэтому боевые лоси! Я боюсь, что нет. Я боюсь, что он где-то тоже прочитал на каком-то военно-историческом форуме про это и решил, что это правда. Окей, okay. поп-меха сделали убедительную ложь, Значит, есть сайт onion, onion.com, они пишут фейковые новости и угорают по инфопорталам, которые берут их фейковые новости вне привязки к 1 апреля. У них, очень, у них везде написано, что это юморный портал, что они постоянно делают фейки, и периодически новостные агентства, которые это все скатывают, их раскрывают, в том, что они идиоты, и берут э, сайта из, изначально, который заявляет, и все точно знают, что это тролль-сайт. Даже на Википедии, соответственно, об этом написано. То, что народ поверил в первоапрельскую шутку, в итоге, как это перенести на Данилу? Может быть, Данила решил сделать ход конем и оценить степень э, идиотии, которая может появиться в связи с обсуждением этой вот исторической темы. В итоге, если, например, его позовет какой-нибудь условный Гордон и спросит: насколько вы серьезно, он скажет: Блин, слушайте, я решил качественно сложно пошутить убедительно, у меня это получилось. И только маленькая часть аудитории, имеющая какое-то образование и социальную поддержку, поняли, что я шучу, хотя при этом не имели достаточно веских контраргументов, чтобы меня переубедить. Я сейчас говорю о себе. У меня не было бы к нему контраргументов. Абсолютно никаких. Я просто подозреваю, что он врет. Очень честно с той стороны. Да. И я был в шоке. Потому что я понимаю, что если бы не популяризация науки и так далее, и, и не опытом Задорновым, я бы на это дело повелся но при этом понимают, что какая-то доля населения, вопрос только какая, это 1%, это 5%, если он добавит дисклеймер, эта доля сократится, и если он сделает потом опровержение, эта доля сократится, или это 50% его аудитории примут за чистую монету, проигнорируют скобки, проигнорируют отсутствие экспертности, проигнорируют, не знаю, школьное образование, которое могло бы быть весьма плохим, и поверят в его версию. А потом что может произойти? Они где-нибудь в условном баре, Попивая пивко, скажет там какому-нибудь своему другу Ивану Иванову, «Слушай, а ты знаешь, что татар-монгольского Иго не было?» Он скажет, «Слушай, а было?» Он спрашивает: «Откуда ты знаешь?» «Скажет, в школе учили!» Он говорит, «А вот тебе аргумент. И он приводит аргументы из Данилы, там, три штуки. И у такого условного школьника не будет контраргументов, и он может попасться. И таким образом шутка, которая изначально подается как ложь, может стать актуальной правдой. Как для самого Данилы, так и для общества в целом дальше. Проблема ли это самого Данилы? Это его ответственность как рупора, если Данила не понимает степень своего влияния на массу людей, включая дураков, которые у него 100% есть, подписчиков. Это создает, ну, может быть, он не считает эту проблему, но общество таким образом он подставляет конкретно. Если он умный человек, а я уверен, что он умный человек, он должен осознавать, что слово, сказанное бородатым поперечным, будет более весомое, чем слово, сказанное бородатым доктором исторических наук. Почему? Да потому, что он же конспиролог, и настоящие науки не считать, и плюс у него, конечно же, нет аудитории. Это вопрос принятия ответственности. Сказать, что я не могу рассчитывать... А как повлиять мое слово на каждого идиота, конечно же, можно, но на мой вкус, ну, блин, ну, давай не надо Я вот, если честно, немножко по-другому думаю Вот я согласен с твоим рассуждением, что это действительно может стать причиной какой-то катализации, да, вот, подобных мнений в обществе Просто я не думаю, что перекладывать всю ответственность на условного поперечного или, там, кого-то другого, кто так шутит Это правильно, смотри, да, вот ты шел по улице, рассказывал другой анекдот не знаю, про Петьку Василия что-нибудь такое, который в себе содержит какой-нибудь э, исторический фрагмент. И э, прохожий услышал, он не понял, что это анекдот, но середину услышал там, ни начала, ни конца. Да, вот, собственно, пошел дальше, и сказал, слушай, а ты знаешь, что там э, при форсировании такой-то реки, значит, да, там, э, двое таких-то индивидов, mm -hmm. ну и так далее. И вот ты, получается, с, э, сгенерировал какой-то факт, и он там в какой-то среде разошелся. Ну и что, как бы найти тебя и дать тебе по шапке, что ты при свидетелях анекдота рассказываешь. В какой среде? В количестве пяти тел? Вدي ну ничего вот, страшного. Ну, такой. то есть ты намекаешь, что здесь дело в размере, да? Да, я прямо здесь говорю. А теперь представим, берем поперечно, представим, что Карамзин напился и решил поюморить. Но забыл написать, что он там напишет юмористическую статьечку, как Катя любила коней. И это разлетелось. Я думаю, что про это все слышали, да? И... Ты что поясни, Катя, какую -то? Катю ты, пожалуйста. Я я буду... Коней я вообще буду... про Катя что? Второй. Екатерина... Кстати, Екатерина... По некоторым мнениям, Екатерина II и все ее придворье вместо того, чтобы заниматься сексом с нормальными мужчинами, занимались сексом с конями. А, я про это слышал. А я нет. Ну, не вместо, а как бы ей уже мало было там вот... Захотелось экзотики. Я даже кому-то рассказывал знать подробности. Я даже... Не, видеозапись достал. Я даже кому-то это рассказывал как чистую правду, я помню. И я это тоже делал как чистую правду, потому что где-то кто-то услышал... Это ОБС. Одна баб сказала. Без сексистского здесь контекста устойчивое выражение. Я не знаю, что Карамзин должен был сделать Вот он протрезвел, понял, что эта статья разлетелась Что все поверили, он был достаточно убедительный Его имя, фамилия, авторитет повлияли Должен ли он бы как-то отреагировать был на эту ситуацию? Или он бы такой сказал, О, лоу, пусть останется А что он в итоге сделал? Я не уверен, откуда слух про Акатию и Каней вообще пошли Да, я привел пример популярного человека с некоторыми статусами, с аудиторией Который мог по приколу что-нибудь написать, но забыл написать, что это друзья по приколу Блин, а я тебе поверил на слово, представляешь? Уже думал, вот Карамзин я это написал ну, а рассказывайте, что тут надо погуглить, если слышит новую информацию, пару ссылочек, да, тут Карамзин Вот так вот это легко все происходит Именно, это к тому, что я говорил о том, что наша психика очень легко ведется ну да. да. А кто-нибудь, прикинь из подкаста нашего, это вырежет сейчас этот кусок, то вместо всего контекст нашего обсуждения, и получится, что Виталик, значит, рассказывает и, и, и в таком случае, на самом деле, я должен сделать следующее. Друзья, если я неправильно выразился, что это был просто юмористический пример, и вам это было непонятно, и вы сейчас вырезали мою фразу вот вне контекста, то вы подставили себя и меня в том числе это был шуточный пример аналогия простите что я не сделал это супер мега явным мы эту твою фразу на этапе монтажа вынесли да ну а по другому по другому соответственно никак если будет доля населения которая все же такая скажет что Виталика заставили это сказать под дулом утюга <смех> <смех> ну с такое население вообще уже ничего не сделаешь, но я, я должен снять с себя ответственность сказав, что это шутка, это был сейчас пример а, если вы в это поверили, то, то тут ответственность полностью лежит на вас, а в случае поперечного ответственность все еще сильно лежит на нем, потому что он таких предупреждений не сделал до, ну не знаю, не сделал пока что после но я говорю, что на мой взгляд субъективный, что он этого не сделал просто потому, что он не понимает масштабов того, какое количество людей все это воспринимает за чистую монету. Либо ему, как сказала Ира, все равно. Давайте мы будем постепенно заканчивать. Хочется спросить у наших подписчиков, что вы об этом думаете. Как вы считаете, допустим ли такой юмор, нужно ли не знаю, можно Бог. больше таких роликов снимать, еще и а, про какие-нибудь другие исторические факты и про другие науки даже. А, или вы считаете, ну, как Виталик, например, <laughs> что а, поперечным стоит бы взять ответственность за свои слова, извиниться перед обществом да, и удалить ролик с Ютуба. Нет-нет, объяснить, что это был юмор. Для тупых сказать. Для тупых. Это была шутка. Для всех слов населения, чтобы было понятно. Да-да-да. Нам будет очень интересно узнать ваши мнений. На этом тринадцатый выпуск нашего подкаста подходит к концу. Мы, мы не суеверные, но надеемся, что это не последний выпуск. Всем пока! Счастливо! Пока! До свидания! Пока. Пока! Всего доброго!